Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязать бактус веретено. Вторая часть. Сегодня мы вяжем основу. И, как я обещала в прошлый раз, показываю, что такое градиент на меланжевой пряже. Есть основной цвет меланж, база, который у нас будет вязать все изделие. И есть три дополнения, белый, красный, желтый. Сейчас давайте мы с вами распишем, как часто мы будем менять цвет, в какой последовательности, ну, через сколько рядов. Вы на самом деле можете брать любое количество дополнительных цветов и менять их так, как вы считаете нужным, через свой промежуток. Я буду делать проще, у меня всего три цвета, поэтому я их поделила на четыре части. Почему? На четыре. Первая часть, начинаем. Делаем прибавки 76 рядов. Вторая часть 76 рядов. Первая, вторая, третья и четвертая. 76, 76, 76, 76. Четыре части. И смотрим, как я буду распределять дополнение, дополнительные цвета. Первый вяжем белый плюс красный. Во второй части. Красный убираем, белый плюс желтый. То есть мы начали два цвета белый-красный. 76 рядов убрали красный, вставили желтый цвет. Третья часть желтый. Оставляем. Белый убираем плюс красный. Добавляем красный цвет. И четвертая часть. Желтый убираем, красный плюс белый. Возвращаемся к первому. То есть у нас. Бока будут одинаковые, красно-белая, а середина белый-желтый и красно-желтый. Таким образом мы выполняем с вами переход цветов. Бело-красный, бело-желтый, желто-красный, красно-белый. Четыре детали, три цвета. Еще раз, если у вас больше дополнительных цветов, вы можете... Устанавливать свою последовательность. Можете вообще этого не делать, посмотрите. Но тогда будет попроще выглядеть ваше изделие. Моя задача показать вам варианты. Вы уже выбираете то, что вам хочется. Итак, начинаем вязать. Расчет у меня есть через каждые 4 ряда, пока не дойдем до 36 петель. Вяжем. Три источника нити. Белая, красная и моток меланжа. Они все у меня идут через один нитевод. Обратите внимание. На игольнице я поставила метки на 18 на 18 иглах 36 всего. Начинаем с центральных двух иголочек, каждые 4 ряда делаем прибавку. Таким образом, мне не нужны ни расчеты, ни как бы отслеживать, какие-то отслеживания особые. Доходим до 36-36 до 36, и, собственно, на этом останавливаемся и меняем цвет пряжи. Вяжем. лили счетчик потому что мне нужен счетчик нужен потому что мы с вами будем вязать в обратном направлении ровно по тому же расчету поэтому мне нужно знать сколько рядов провязать чтобы компенсировать больше или меньше больше ладно меньшее количество рядов на среднюю часть то есть если у меня получится меньше 76 рядов я все что не достает добавлю к серединке поэтому мне просто нужно знать на каком ряду мы с вами закончим делать прибавки Обратную сторону пойдем по этому же расчету. Вот так, 4, ну, здесь, наверное, не надо 4. 2. Сделаю 2. И теперь с каждого ряда делаем прибавку. Прибавки любые, вот какие вы хотите. Можно просто выставлять иглу вперед, можно делать обвив. Как вам нравится. Вот что что, что вам ближе Три четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре и так далее. Пока не дойдем до восемнадцати провязали дошла до меток на счетчике 70 рядов пишем здесь у меня 70 значит 70 будет и верхней части 6 плюс 6 плюс 6 70 6 плюс 6 82 ряда 82 ряда почему я не объединяю 82 164 потому что мы будем менять так мы будем менять цвет. Провязываю 82, меняю цвет. Была белая-красная, сейчас белая-желтая. Значит, красную я убираю, ставлю желтую. В эту же, в эту же направляющую. Соединяю желтую и красную. Потом я просто свяжу желтенькую натягиваю компенсирую в все равномерно натянулось счетчик обнулить и теперь мне по прямой нужно провязать 82 ряда 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. 82. После этого мы меняем убираем белую, ставим красную 82 ряда. После этого начинаем делать убавки. 82 ряда заменили желтую на белую. Опять белый бело красный цвет. Убавки счетчик обнулить. Первый ряд очень аккуратненько. Убавка. Убавлять любым удобным способом. Вот самый простой. Рядом. можно вот таким образом показываю декерную убавку делать можно делать обычно. Как, как вам нравится Края мы будем закрывать, поэтому каким образом будет делаете сбавку петель, убавление и выход на 3 иголки. Оставляете 3 петли. А, 2, простите, 2 центральные. Вообще мне не важно. 4 ряда. Убавили по петле с краю. И выходим на 2 центральные петли. Провязали. И вот такой эффект у нас получается, если положить. Красно-белые, дальше бело-желтые, желто красный Переходы цветов. Градиент на меланже. Если вам такой эффект нравится, делайте. Если у вас есть какие-то пожелания своего оформления, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. Мне кажется, что такой вариант необычен. И в следующий раз мы с вами завершим оформление бактуса Верите, но.